Привет, я Випер, а это мой новый ролик. Джарахов я в моменте в стиле русских рэперов. Это что-то такое, как в ТикТоке, только более качественное, как мне кажется. Поехали! Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. На своих двух, и мне на встрече только ветер. Не светит солнце, хоть говорили все тут, что мне ничего не светит. Не что сыграть вам? Я момент и Тел, который день не заметил. Не свои и мне, ухо мне навстречу только ведь Не свет солнце хоть горел, все что мне ничего не светит. В Моменте пролетел, который я не заметил. На свой дух, где нас встречает только ветер, где светит солнце, где говорили все, ну что ничего не светит, мы разкрасимся и видим подаримые улыбки. Я моменте, извините, не пишите, не звоните мне. Я в моменте пролетел и не заметил. Солнце мне, зато мне точно брюлики посветят день Я умею и я который день не заметь На свои духи мне без леча только ветер Вместе с солнцем, хоть и говорили свет, что ничем не свет.